Так, приступаю к следующему этапу по вот этому фронтону это этап установки окна сейчас буду вырезать конный проем освобождать его от пароизоляции, чтобы получил доступ И дальше покажу что буду делать так проем выглядит изнутри обшит он фронтонной доской 40-й стоевая стоит и решетка контур утепления того 200 миллиметров почти вот. проем вот так вот меня приготовлен итак началась подготовка к установке чтобы отбить периметр я использую лазерный уровень вот отступаю внутрь 5 сантиметров отбиваю это с одной стороны вот риской и с другой стороны вот риска сейчас по вот этой части снизу сверху справа и вот слева также сверху снизу буду устанавливать вот эти вот уголки вот так вот подводить чтобы отрегулировать глубину установки окна в проеме вот сейчас я их закреплю и вернусь уголки прикрутил первый, второй третий, четвертый можно проверить уровень. Приложить к верху, к низу. Уровень у нас все вот. Проверяем вторую сторону. Вторая сторона тоже самое. Все у нас в уровне. Сейчас будем готовить коробку окна так окошко у меня уже было разобрано если вдруг кто не знает как она разбирается значит со створки снимается вниз вот этот шкив и подбивается отверткой вот в этом месте и створка легко снимается в этом окне створка самая тяжелая ну а как снять штапик покажу наверное после установки когда буду перед запениванием ставить пакет вот сейчас буду наклеивать вот эту вот пленку купил вазерлайн говорят надо ее клеить лента для установки окон внутренняя пароизоляционная герметизирующая лента. Вот ее характеристики. Пауэллера. Вот сейчас вот придется помучиться, так как основа у нее тут битумная. Что ли? Вот. С спиртовыми салфетками. Обезжирю. И придется пальчиками, голова ее притирать, чтобы разогреть. Надеюсь пальцы целеют. И сторонник без перчатки работать. Вот. Ну раскупил, значит надо клеить. Температура отрицательная. Но ну, вернусь после наклейки. Значит, вот начал приклеивать. На самом деле все неплохо. Температура сейчас в районе 5 градусов в плюсе. Вот лента, я так полагаю, ставится в монтажный шов. ну чтобы пальцы не портить, вот была лямка, ручка из нее была транспортировочная для окошка, две штучки скажем, с каждой стороны. Вот я ее вот так вот, вот так вот согнул несколько раз и вот таким вот образом создавая трение битум, довольно таки неплохо разогревается. Вот приклеилась прям таким ну, неплохо сейчас еще пены поддавится потом еще раз пройду и будет держаться я думаю продолжаем процесс ну вот что получилось снизу с запасом с запасом потому что э, по низу потом после уже установки окна в проеме на, на геля я его буду устанавливать я ее буду приклеивать непосредственно перед за пенкой все, вот все хорошо с ней вот, не отваливается не отклеивается Здесь посильнее усилия то оно отклеится. Еще понес окно в проем посмотрим, как оно туда встанет. Так, окошечко у нас в проеме вот. выставлено. Значит, здесь оно у нас упирается на внешние уголки. А с этой стороны. По одному с каждой стороны окно зафиксировал ходит оно свободно вверх вниз но ну, как бы не болтается но оно свободненько ходит вот поставил лазерный уровень это так скажем для контроля вот такого чтобы с этой, снизу я промерил здесь снизу я промерил здесь вот все у нас было ровненько снизу значит зазор у нас три сантиметра три сантиметра вот. по бокам э, распер только снизу то есть э, вот три э, с половиной стороны у нас тоже три с половиной вот вверх вышел э, 27 и два с половиной вот на всякий случай проверил мини-уровнем все уровне стоит с этой стороны но ну, до того как я уголки прикрутил тоже все проверил все у нас в уровне вот на всякий случай вот, все у нас в уровне ну, лазерному уровню я больше доверяю чем вот этому вот, хотя они довольно таки неплохой уровень так точки крепления будет 8 точек крепления по 15 сантиметров от угла я отступаю от каждого вот сейчас я их размечу по центру и сверлышком на 5 миллиметров просверлю раму и крепить я буду на вот такие вот нагеля 11 сантиметров померил рулеткой не знаю откуда они у меня оказались покупались давно пригодились только сейчас ну собственно говоря Окно готово к посадке на нагеля. После того как просверлил отверстие, заново проверил уровень, чтобы уровень не сбить вот уровень на месте, и сейчас буду вкручивать нагеля, вкручивать буду сперва вниз, вот. потом вправо-лево в нижнюю часть там где у меня стоят распоры вот. после вверх нижнюю часть и вверх по бокам порядок я нигде не слышал возможно я могу ошибаться но исхожу из того что где у меня упоры есть где я смещение не сделаю туда и начинать буду ну, все окошко засверлил на нагеля вот, вот эти моменты замажу эти вот герметиком садил здесь их поглубже вот беру распорки берем распорки вот. но и буду проклеивать по низу вот эту вот защитную ленту. Значит, маленький лайфхак, как спрятать отверстия от нагелей либо от саморезов, загерметизировать их ровненько. Вот, побольше навел и при помощи обычного шпателя вот, ну раз. И остатки убираем но ну, вот можно на какое-нибудь тут другое отверстие вымазать вот. Вот. ровненько раз и все замазали возможно какие-то заглушки существуют специальные но у меня их нет ну, я решил замазать герметиком ну, так как у меня еще есть шпатель я решил провести вот этот эксперимент но да, довольно-таки неплохо получается грехи можно вот эти брать сначала пальцем а там все вот ну, и со следующей больше, Но не сильно много и шпателем его раз раз разравниваем чтобы конечно резинки все не попало если попало потом протереть вот. здесь вот если видно Здесь как бы закрыто будет, но тем не менее следы, вот, где будут рамы. Потом можно будет улучшить это. Есть какие-то специальные штуки для замазки для пластика. Но время ночь. Еще нужно окошко запенить. Ладно, выключаю камеру, буду наводить красоту этих отверстий. Вот, значит замазывал пока что так потом это все дело я подправлю и значит все подготовил для того чтобы окно собирать убрал крепежные элементы которые окно держали с внутренней стороны с обратной стороны убрал и сейчас нужно будет вставлять окошко стеклопакет и вешать раму значит <coughs> убираю в обратном порядке кладки все расставляю вот, и две подкладки таких же, которые стоят снизу, буду класть, вкладывать вместе с пакетом. Вот Пакет буду ставить при помощи вот такой ручки, я купил, и стеклопакет имеет сторону установки. Эта сторона у нас устанавливается в помещение, так как вроде он не выпускает тепло наружу. Значит, пакет я вставил. Противоположный угол. Есть такая подкладка, так как в нижнем противоположном углу есть соединение, которое скрывает уголок, и чтобы выровнять. Диагональ, вот эта штучка используется, а эти свободно вот вставляются. Свободненько, как раз, вставили первую и вторую. Ну и, соответственно, вот это тоже туда вставили. Все, можно вставлять штапик. Собирать начинаю с уст штапиков. Перед тем, как снимать, предварительно подписал вверх. Ну, вот подписал низ длинные также левый правый все подписал ставим раму все рама у нас установлена открывается закрывается Затем, как запенивать, раскыкаем ленечко водой, все окошко и... Вот. Собственно говоря, все это дело нужно обработать, и она готова пропенивание, чтобы Пена лучше приклеилась. Лучше адгезия создается с влажной поверхностью. Пену для пропенивания использую вот такую вот Soldal. Рекомендовали мне ее. Продается, кстати, тоже в Леруа. Пистолет покупал. Тоже в Леруа, Декстер. Вроде... Нормальная реакция на курок. Вот. Работать можно. Пропенивать буду начинать от дальней точки, от дальнего шва. Вот. Ничего не видно, темно на улице уже. Вот. От дальнего шва и подниматься вверх. Здесь вот монтажный шов, ближе к середине. Значит, окно пропенил. И вот после пропенивания пена подсохла. И начинаем потихонечку приклеивать вот эту вот пленку к ней. Позже сделаю а вот эти уже подсохли и можно ее приклеивать. Ну, вот все. Результат моих трудов готов. Окно установлено, пропенено, и Сейчас будет высыхать открыто открывать его нельзя не помню сколько но я его не буду открывать минимум два дня вот. всем спасибо за просмотр если вдруг кому-то что-то понравилось оказалось полезным я буду рад всем пока